Приветствую, друзья! Внезапно дошла до меня новость, дошли слухи о том, что CX открыл мной свою регистрацию. Напоминаю, что я пользуюсь этой биржей, очень ей доволен. Доволен в том плане, что удобно очень заводить сюда деньги. С карты, да, с любой карты, абсолютно неважно какой валюта она будет. Удобно выводить крипту да, то есть обналичивать ее на ваши денежки ваш, вашей страны, в которой вы находитесь, либо же на валютную карту это все без разницы. Происходит вывод моментально, никаких задержек, никаких вопросов к этому всему не возникает. Работает суппорт, работает достаточно хорошо. Отвечает на все поставленные вопросы в течение суток, я бы сказал. Тем более, сейчас, дело. Это а не рассылку по своим клиентам о том, что их команда суппорт увеличена буквально в три раза, составляет там порядка 300 человек, что в этом роде, что говорит о том, что команда как бы работает и заинтересована в привлечении все больше и больше инвесторов. На данной бирже курс немножечко выше, чем на остальных, но, как мы знаем, везде, где есть зовут Fiat, через карту напрямую, да, и покупку криптовалюты, там везде Завышен курс. Хорошо это или плохо решать вам, но плохо в том смысле, когда ты покупаешь валюту, но хорошо, когда ты ее выводишь. То есть ты выводишь, по сути, дороже, чем весь рынок. А в чем еще ее особенность? Особенность в том, что есть отличное приложение для мобильных платформ, на котором можно точно так же приобрести, спокойно обменять валюту на доллар, на евро, на фунт, на что вам угодно. Точно так же. Еще особенность этой биржи и ее большой плюс в том, что торговля ведется непосредственно относительно к доллару либо к евро. И это большой плюс, тем более что на фоне вот этой неразберихи с тизером и битфайниксом, да, который сейчас происходит. Поэтому, если хотите фиксировать свою прибыль непосредственно в долларе, пожалуйста, обратите внимание на эту биржу. Также хочу сейчас вам представить о таких небольших фишечках, да, но приятных, которые тоже можно использовать. Это вот, пожалуйста, биткоин прайс калькулятор. Удобная вещь. Я думаю, каждый из вас сталкивался с тем, что нужно посчитать количество сатоши, сколько это будет доллар и так далее тому подобное. Вот, пожалуйста, здесь вводите нужные вам цифры и он все отображает. Да, вот. Собственно, 0.4, оказывается, будет столько же, да? Вот, очень удобно, да, не нужно никуда бегать, просто зашли, даже не нужно сюда логиниться, а, зашли просто на биржу, спустились вниз, футер сайта, здесь нажали биткоин-калькулятор, посчитали, все хорошо, все быстро происходит. Обзор этой биржи более подробный есть у меня на канале, ссылочка появится сейчас у вас вверху, с правой стороны. Хочу сказать, что зарегистрироваться на этой бирже без верификации и точно так же завести деньги без верификации карточки невозможно. Но хочу вас еще уверить в том, что верификация здесь проходит намного, намного быстрее, чем на всех остальных биржах. И, естественно, верификация карт тоже проходит быстрее. Тем более с увеличенным суппортом на данный момент вот что хотел сказать обратите свое внимание так как я знаю многих преследует проблема ввода и вывода фиата на биржу до да, покупки криптовалюты и так далее единственная особенность здесь как и везде есть ограничения вы можете завести в день у вас лимит 3000 долларов на ввод да на покупку поэтому обратите на это внимание на вывод лимит гораздо больше по моему можно в день выводить до 10 тысяч долларов это нужно Будет уточнить, но по-моему действительно ограничение такое присутствует. На этом все. Ссылочка на нее будет в описании. Если хотите сказать мне спасибо, регистрируйтесь по ней или же регистрируйтесь напрямую. Только обязательно проверяйте ссылку и сайт, на котором вы будете регистрироваться, находиться, чтобы уберечься от фишинговых сайтов. Напоминаю, что если вы не подписались, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу этой биржи. Что вы думаете, зарегистрированы ли вы на ней, пользуетесь ли. И на этом у меня все. Увидимся завтра. Пока.